У великого царя, который пять тысяч лет назад жил, его назвали Дхармарадж, то есть царь справедливости, то есть оплот справедливости мира. Великий святой царь, его звали Ютхишкира. Его спросили, какова самая лучшая религия на Земле? И он ответил, самая лучшая религия на Земле — это добросердечие. Он не назвал там ислам, Коран, там, мусульманство, христианство. Он назвал добросердечие самой лучшей религией. Это значит, что если человек имеет какую-то религию, исповедует, но сердце у него не доброе, Добросердечие определяется только одним качеством — любовь ко всем людям на земле. Добросердечие означает, что все люди нуждаются в любви, и неважно, какой они веры, какой они страны, какой они политической группировки, я должен любить людей учиться. И когда я достигаю этой любви, это значит, что я достигаю правды, Правда стоит не на стороне кого-то, она стоит в любви, она находится в любви. Единственная правда, которую трудно достичь, это труднодостижимая вещь, потому что тот, кто мне приносит боль, всегда мной нелюбим, а тот, кто мне приносит радость, всегда мной любим. И там нет никакой правды, это называется двойственность. Во многих философиях мира это называется двойственность. Двойственность означает, что кто-то мне приносит боль, он плохой человек. А кто-то мне сделал хороший, он хороший. Это неправда. Там нет правды, потому что э, все люди, которые нам приносят боль и которые нам приносят счастье, все они нуждаются в любви. И добросердечие означает одинаково с любовью ко всем людям на земле относиться, независимо от их положения в обществе, в вере, они на западе или на востоке живут, не имеет никакого значения. Все люди нуждаются в любви. И это единственная правда, которая существует в этом мире. Другой правды нет. Потому что если человек думает, что у него своя правда, то это значит, что он находится в иллюзии. Правда бывает только одна. И эта правда называется добросердечие. Добросердечие означает любовь ко всем людям на земле. Одинаковая любовь ко всем людям на земле. Я как-то медитировал на вот эту ситуацию конфликта между мужем и женой. Медитировал, медитировал, глубже входил в психику. Глубже, глубже, глубже, глубже. И первое, что я увидел, что два человека очень сильно страдают, поэтому они кричат. Внешне кажется, что человек злой, он агрессор. Собака гавкает. Кажется, что она агрессор, она злая, но если глубже посмотреть в ее сердце, она просто в страхе находится. Она ничего почти не соображает, у нее нет разума, она все боится, поэтому гавкает. Это если глубже посмотреть ее в сердце, причина того, что она лает, и такая агрессивная, это страх. А если еще глубже посмотреть ее собачье сердце, то причина заключается в том, что она просто нехват, не имеет достаточно любви. Собака бывает кусачей, только от жизни собачей. Песня есть такая детская. Я почему пою, чтобы вам весело было? Ну, это ведическая культура, то есть лекции нельзя читать. Б -б -б -б -б -б -б. Понимаете, любви нет. Веды объясняют, что любовь передается только через танец и песню. Она не передается через бу-бу-бу-бу-бу. Поэтому в древней культуре даже не было просто слов. Все писания, все лекции в стихах говорились. Я, так как я у меня интеллект слабый, не могу вам лекцию в стихах прочитать. Но, по крайней мере, иногда могу что-нибудь спеть, что вспомнил. Вы меня за это простите, потому что это так работает древняя древней культуре. Танцевать не буду, потому что это не формат, немножко другой в наших отношениях. Хотя можно было бы и станцевать. Вот. Итак, когда приобретено знание, то воля будет стремиться к правде. Вот смотрите, допустим, я считаю, что это хорошие, это плохие. Любая двойственность означает нет правды. Допустим, я поругался с женой. Я считаю, что я все-таки прав в этой ситуации, а она все-таки не права. Я нахожусь в правильном направлении. Очень легко проверить. Ну, кажется, ну, я ну, все-таки нахожусь хорошо. А ты посмотри внутрь. А у тебя сейчас сердце по отношению к жене доброе или нет? Ты по-доброму к ней относишься или нет? Если не по-доброму, значит, извини. Смотрите, когда приобретено знание, то воля будет стремиться к правде. А как это определить? Когда стремление воли, воли в правильном направлении, то сердце делается добрым добрым по отношению к объекту. Допустим, меня уволили с работы, начальник увольняет с работы. Я приобрел знание о том, что меня увольняют. Правильно знание или нет? Как определить? Я на правильной платформе нахожусь. Надо обратиться к объекту поступка и посмотреть, подумать о начальнике, я хорошо к нему отношусь или нет. М? А вы нормально, да? Ну значит, у вас все хорошо. А я нет. Я сейчас представил ситуацию, я чувствую, плохой человек. Это значит, что нет правильного знания в сердце, нет правильного взгляда на вещи. Воля стремится не к правде, и сердце недоброе. недоброе. Потому что доброе сердце всех считает хорошими. Но вот если я действительно пойму, в чем дело. А в чем дело? А дело в том, что сейчас в моей жизни возникли трудности. Они мне нужны. Все люди живут для того, чтобы заснуть. Как у тебя дела? Мне нормально. А у тебя и у меня хорошо. Зарплата нормальная. Дети растут хорошо, в стране порядок, все нормально, проблем никаких нет. Что это означает? Нам кажется, что это бодрость, но веды говорят, что это сон души. Потому что когда душа ничего не делает, она спит. Душа трудится, когда трудно. Труд трудно. Ну то есть душа трудится, когда трудно, а когда она трудится, она очищается. Когда она спит, она деградирует. Люди с отпуска приезжают, есть такой психологический феномен. Люди с отпуска приезжают и начинают ругаться со всеми. Причина, они сильно расслабились. Расслабились означает деградировали. Есть, конечно, разные отпуски. У нас есть фестиваль. Благость, некоторые были на нем. Кто из вас был на нашем фестивале поднимите? Несколько человек. Это другой отпуск. Я спрашиваю людей после фестиваля две недели, говорю, вы как отдохнули? Вы отдохнули на фестивале? Нет? Сейчас они говорят, да, а там после фестиваля, говорят, Олег Геннадьевич, когда отдохнули, чтобы целый никто йога, то гимнастика, то цигун, то лекции, то еще что-нибудь. Такой отдых. Ну, то есть, понятие от отдыха от отдыха же разные бывают. Мы-то сделали такой фестиваль. Еще, кстати, можно приехать у нас. Это рекламная пауза. Спасибо за поддержку. Вот. С 15 или 16 мая фестиваль начинается на Черном море, не там, где стреляют, а с другой стороны. Это Анапа. Такой, как бы... Анапа, слово Анапа, если наоборот читать, то читается Апана. Апана означает энергия вниз. В санскрите. Энергия вниз означает расслабление. Но мы как бы там сделали фестиваль свой, и этот фестиваль, он уникален. Таких несколько фестивалей в мире всего, где люди собираются, и все организовано так, чтобы люди занимались йогой, цигун, ушу, чтобы они изучали, как правильно жить. Там много семинаров, тренингов в разных направлениях, и никто до моря не доходит. Поэтому мы сняли такой пансионат, где внутри бассейн, чтобы люди хотя бы в бассейн прыгали между лекциями. Ну, как бы они, кто-то купаться идет, конечно, ходит иногда. Но в целом, в основном, все приезжают на лекции, в конце концерт такой великолепный, авторские песни и так далее. Приезжайте. У нас еще осталось 150 мест из 650. Всего 650 человек там отдыхает. Особенно хорошо девушкам незамужним. Супер просто. Такая атмосфера, можно замуж выйти только так. Особенно девушкам из... Риги. Потому что в Риге преобладает Венера. А Венера, она что делает? Это самая красивая планета. Она делает людей красивыми. Поэтому в Риге девушки очень красивые. А мужчины очень расслабленные. Поэтому как бы в Латвии девушки очень ценятся, потому что они очень красивые. Под влиянием Венеры находится. Приезжайте, и вы будете оценены. В полной степени видите рекламу надо правильно построить чтобы действительно заинтересовать ну ладно это хорошо все ну то есть для чего нужны такие программы как вот эта лекция или этот фестиваль они нужны для того чтобы человек я фактически одно и то же говорю на каждой лекции. Вот уже 15 лет приезжаю сюда, и все одно и то же. И цель, и я то же самое одно и то же делаю во время своей молитвы каждый день. Цель просто вот этот ход событий, который у нас происходит, убрать с помощью волевого усилия и встать на правильный путь в своем сердце. Правильный путь означает думать о Боге, думать хорошо о людях, служить своим сердцем, отдавать себя. И вот это очень трудно сделать, и это всегда нужно к этому стремиться, и нужно есть возможность, нужно всегда этим заниматься. Сердце делается добрым. Итак, почему же? То, что меня выгнали, выгнали с работы, это хорошо. Это сложный вопрос. Я сейчас его объясню, так как это говорят веды. Смотрите, нам кажется, что жизнь удалась, если у меня в жизни все было хорошо. Но веды говорят, что это сон души, когда все хорошо. Это не удавшаяся жизнь. Удавшись, на самом деле, веды говорят, что самые лучшие события в нашей жизни — это события, которые приносят душе трудности. Потому что это и есть жемчужина жизни. Вот если я, допустим, вспоминаю свою жизнь, то самые важные события в моей жизни совершились, когда мне было очень трудно, когда мне было очень тяжело, когда мне приходилось очень сражаться за свою жизнь. И в это время коренные изменения в моем сердце происходили. Через боль, через трудности. Есть одно «но», есть одно маленькое «но». И это оно заключается в том, что в сердце перемены происходит только у тех, кто знает, зачем нужна жизнь. Есть такая молитва, была одна великая царица, тысяч лет назад ее звали царица Кунти, и она такую молитву знаменитую произнесла. «О мой Господь, пусть эти трудности, которые возникают с нами, повторяются вновь и вновь. Ибо, когда они повторяются вновь и вновь, мы можем легко приблизиться к Тебе. А когда мы приближаемся к себе, то тогда мы достигаем высшего счастья и высшего совершенства жизни». То есть она молится Богу, пусть эти трудности повторяются вновь и вновь. Представляете, не молитва, Господи, ну сколько можно? А все наоборот. Понимаете, идея заключается в том, что у нас есть два настроения по отношению к трудностям. Настроение скупости и настроение желания служить. Желание служить означает принятие. С точки зрения завода, конечно, завод потерял во мне очень хорошего сотрудника, без всякого сомнения. Если говорить обо мне, которые вы уволили, то зачем все это надо? Просто приходит время, и человеку нужно делать не то, чтобы просто балдеть, а нужно делать то, ради чего ты родился. И если говорить о том, ради чего мы родились, мы родились ради этих моментов, в которых мы испытываем трудности. И в эти моменты мы должны понять, что надо делать. В эти моменты нужно сделать три вещи. Первое. Принять ситуацию с помощью духовности. Человек не может сам принять, ему больно. Чтобы боль победить, нужна, нужна сила духа. Веды говорят, что Бог и душа, они сравниваются с искоркой и солнцем. В обычной ситуации, когда все хорошо, душа летит от солнца и засыпает, она замерзает. От солнца, когда искорка улетает, она гаснет. Но когда душа... Ломает обычный ход событий. То есть она не думает о своей жизни в этот момент. Она не думает, уволились с работы или нет. Она просто начинает молиться Богу. То в этот момент что происходит? Она летит к солнцу. Она разгорается. Она становится яркой. И как раз это и событие тяжелой жизни. Оно что делает? Вот допустим, женщина осталась одна. Она чувствует, незачем жить. То есть жизнь останавливается. Дальше ничего нет. Пустота. Потому что женская природа живет только в близких отношениях. Женщина не может жить нормально, когда нет близких отношений. Ее природа любви. Любовь без близких отношений не бывает. Она одна, как, как несчастный листок, который едит с дерева. И потом становится желтым. Ей нужны отношения. И отношения закончились. Вот и расстались навсегда, вот и расстались. Грустная фраза. Жизнь дальше есть или нет? Жизнь дальше есть? Нету. Нету, пусто. Без тебя, без твоей любви я прожить, конечно, сумею, Без тебя, без твоей любви. Не смогу прожить я ни дня. Понимаете, о чем я говорю? Ну, то есть нет жизни. Кончилась жизнь. Это милость Бога. Потому что когда жизнь туда кончилась, началась жизнь обратно. Когда душа не может дальше в естественном ходе событий жить. У ней два варианта, или тупо ждать, когда будет хорошо, это называется депрессия. Второй вариант, скупость в своем сердце победить, сесть и начать отношения с Богом. Начать молитву, начать в храм ходить, начать слушать лекции, начать петь о Боге, начать танцевать для Бога, начать обливаться священной водой, начать обходить вокруг святого места. То, что вам нравится, то и делайте. Когда человек в стенку перестает упираться, Бог закрыл. Он хочет, чтобы мы развивались. Он закрыл естественный ход жизни. Все, до свидания, любви нет, счастья нет. Все. Мы очень скупые по природе. Нам надо в стенку попираться какое-то время. А может быть вот туда? А может быть вот так? А может к психологу сходить, к астрологу? Может, Олег что-то подскажет? И... Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А Бог не открывает, не дает счастья. И тогда душа униженная, оскорбленная, несчастная, замученная, поворачивается к Богу. Это самый главный момент ее жизни. Потому что она так все время стремилась к этому забытию, в котором мы так сильно стремимся в этой жизни. У нас должно быть все хорошо. Это означает забытье. Но реализованные души, они не стремятся к всему хорошо. Смотрите, они сидят в снегу в Гималае. Там не все хорошо, там холодно. Там знаете, как проверяют йогов, кто будет там сидеть или нет? Если просидел пять часов, ничего не замерзло и под тобой растаяло, значит, можешь сидеть дальше. Значит, ты наш человек. Но как у тебя же в теле определенная температура, по законам физики, ну не может там все растаять, а тебе будет хорошо. Скорее попа отвалится, понимаете? По законам физики. Так почему у него все растаяло? А потому что он в это время не думал о том, что попе, попе холодно. Он думал о том, что, о Боге, потому что Господь это свет. В результате все начало таять, понимаете? Он думал о Боге, а попе забыл. Называется правильное сознание, время пребывания во льду. Но если сравнить наши трудности, которые мы имеем в жизни и йога там в Гималаях во льду, то, наверное, у него побольше, я так понимаю. Потому что ему же холодно. Вот попробуй сейчас посидеть даже в бриге вот на улице часик. Холодно, ну невозможно просто. Я даже шел на лекцию, и то холодно было, не то, что там посидеть часть. Видите, как бы трудности – это всего лишь разница между нашей связью с Богом и нашим ощущением счастья. Если связь с Богом сильнее – чем наше чувство несчастья, значит, трудностей никаких нет. Люди даже в самых тяжелейших ситуациях жизни могут быть счастливыми на самом деле. Проблема только одна – нам не хватает солнца, нам не хватает связи с Богом. Он в сравнивается с солнцем, Господь. Солнце, ты посмотри, какое Солнце в лишине. Солнце, оно дает свое тепло тебе и мне. Солнце, дарите солнце, как весенние цветы, и станет на земле еще светлее. Есть такая песня, это про Бога. Ну, то есть надо наполниться Богом и дарить Его потом. Но если мы думаем только о себе, живем нормально, все хорошо, проблем нет, значит, скоро будет стенка. Это сто процентов. Стенка означает, что все закончилось. И это все происходит неожиданно совершенно. Итак, во время стенки знаний нет в сердце. Сердце добрым не становится. Оно не стремится к правде. Оно просто страдает, и все. Нужна молитва. Нужна направленность правильная в жизни. Нужно немножко времени на это уделить. «Нам ведь жалко для Бога времени». «Некогда». Я говорю, «Ну, Олег ну правда некогда». У меня сразу возникает вопрос, когда так люди говорят. Ну, «Ну, правда, ну некогда». «Ну, хорошо». «Если некогда, хорошо». У меня вопрос. «Вы полюбили?» ну, допустим, не замужем, не женат. Полюбили кого-то?» «Сегодня свидание». «Время на свидание найдете, нет?» «Кто не найдет?» «Поднимите руку». «Ну, сильно полюбили». Все найдут. Значит, есть время. Для того, что нужно, есть время. У каждого человека. У нас нет знания о том, что нужно это время все-таки выделить на эту вещь. В этом проблема вся. Только в этом и все. У нас нет знания, что это нужно для нас. Вот это вот отношение с Богом, это молитва, даже вот эта лекция. Потому что, когда мы размышляем на эти вещи, это тоже отношение с Богом. «Когда стремление воли удовлетворено, сердце делается добрым». «Когда сердце делается добрым, то будет приобретен правильный, нравственный взгляд на вещи, ведущий к счастью, добродетели и процветанию». Сердце добрым должно стать. Добротолюбие – главная религия. Если у человека сердце неудобно, ты в храм приходишь, «Не ми, одень платочек». Сердце доброе, блин, вообще штало За 20 лет служения в храме. Нужно доброе сердце должно быть. Без платочка зашла, взяла, повязала платочек. Ничего страшного. Подошла. Доченька, платочек надо отеть. Хорошая моя. Вот, это уже добротолюбие. Это правильный взгляд на вещи. И дальше иди к Богу, моя хорошая. Платочек отдела здесь так положено. Да можешь без платочка смотреть на него. А здесь платочка. Всё, это добротолюбие. Это правильный взгляд на вещи. Это значит, что человек идет правильной дорогой в жизни. Начальнику сердца добрым должно стать. Судьба через людей толкает нас к трудностям. Через людей. Кто-то становится воплощением времени. И обычно этот человек, который становится воплощением времени, никому не нравится. Начальник, который выгнал, никому не нравится. Но мы не можем ничего с этим сделать потому что всегда кто-то станет воплощением времени. В нашей жизни неизбежно возникают такие люди. И даже в жизни целого мира такие люди могут возникать. Один человек может весь мир на уши поставить. Это означает, что время действует через него, и с этим ничего нельзя сделать. Так бывает. Причина тому — Заключается в том, что Бог хочет, чтобы в этом мире были трудности, были страдания, для того, чтобы мы очистились. Потому что когда мы просто живем, ведь чем занимаемся, грешим постоянно. Веда говорится, что пока люди занимаются развратом, пока люди занимаются тем, что они убивают невинных животных для того, чтобы их есть, Пока люди живут в лени, в лени и пока люди не живут в работе над собой, неизбежно на этой земле будут страдания, трудности, войны, испытания и так далее. И как это возникнет? И как-то возникнет? Это возникает через кого-то. Какая-то сила начинает действовать так, что все страдают. Причина? Сила времени, воля, воля, высшая воля. Господь хочет, чтобы мы менялись к лучшему. Мы думаем, что Он хочет, чтобы мы были счастливы. Это правда. Но мы не знаем, что такое счастье, вот в чем проблема. Мы не знаем, что счастье ⁇ это счастье души. Когда душа трудится, трудится для Бога. Это и есть счастье, настоящее, вечное счастье. Когда человек в таком состоянии тела оставляет, он уже не рождается в мире страданий. Он уходит в духовный мир. Это конечная цель человеческой жизни. Но эта жизнь предназначена для экзаменов. Она не предназначена для расслабления. Смотрите, мы рождаемся в муках, умираем в муках. В жизни столько препятствий. Если эта жизнь предназначена для счастья, зачем столько трудностей? Зачатие произошло, ребеночек должен родиться легко, без всяких мук вылетел. И ему хорошо стало. И ушел из мира хорошо тоже. Мочкой ручкой помахал и ушел. Почему не так, не сделал Бог не так? Почему рождаемся в муках, умираем в муках? Ведь говорят, муки рождения еще тяжелее, мук смерти. Есть такое произведение Шамадбагу, там, там говорится, что за 9 месяцев пребывания в утробе ребенок вспоминает до 100 своих прошлых жизней, когда ему 7 месяцев становится. И он просто думает, Господи, когда же это все закончится? Ему там так тяжело. Он там как темница, как птица в клетке сидит. Ему хочется на свободу, а он не может. Понимаете? Как тяжело 9 месяцев сидеть, как в клетке. То же самое муки ухода из жизни. Это страшная вещь. Ужасно тяжело, ужасно больно. И, веды говорят, самое больное начинается не когда мы тело оставляем, а когда мы вышли из тела. Вот тогда еще больнее становится. Потому что ты увидел и понял, ты выходишь из тела и понял, что больше с тобой этого ничего не будет уже. Ты все потерял. Страшные вещи. Тогда возникает вопрос, а зачем все это надо вообще тогда? Зачем? А это все надо за тем, чтобы мы поняли, что нам это не надо. Нам надо другое. Нам надо не то, что там вот кайф с женой. А надо понять, кто такая жена вообще. Ты вот с ней живешь и просто мм, кулюша моя. А ты должен понять, что она человек просто. Вот у этой хорошей, у нее есть свои потребности. Она очень чувствительная. Каждое твое грубое слово, ее колбасит. Женщина очень чувствительная. Она мягкая такая, приятная. Но ты посмотри на нее, как на человека, а не как на тело, которое вот мягкое, приятное, мне по барабану. Что ты говоришь? Это не способ жить. Жена ⁇ это человек, который очень чувствительный человек. И она не только очень чувствительная, она еще очень привязана к тому, что у нее есть. Вот, допустим, если у нее есть квартира, она к ней так привязана, что она уже не может из нее никуда переселяться. Это ее квартира, все, и больно ее оставлять. Это ее природа, женщина такая. Все, с этим ничего не сделаешь. Надо поэтому любить ее такую. Если приходится переезжать из квартиры, надо ее уговаривать. Говорит, моя хорошая, там будет еще лучше. А если не получается, она сидит, говорит, никуда не поеду. Надо тогда ее обмануть. Сказать, пойдем там, по понедельку поживем в той квартире, а потом возвращаемся назад. Недельку пожили, она уже к той квартире привязалась, к новой. Говорит, назад не буду возвращаться, я теперь здесь. Чтобы правильно относиться к человеку, надо же изучать это все природу. Надо изучать, что есть женская природа, есть мужская. Это означает тоже, опять же, духовная жизнь. Это означает молитва, потому что без молитвы ты не сможешь глубоко понять человека. Без молитвы ты не сможешь ему служить. Когда муж женщине служит, он просто заботится о ней. Забота означает посмотреть в глаза и понять, что нужно человеку в жизни. А человеку нужно то, что ему нужно. У него свои потребности есть, у человека. И когда ты не просто эксплуатируешь его, означает, там, целуешь, обнимаешь, там. Все хотят эксплуатировать женское тело. А вот посмотришь в глаза и пытаешься понять, что нужно. И когда человек пытается понять, что нужно близкому человеку, это же аскеза, заботиться. Женщине больше всего нужно капризничать. То есть ей больше всего нужно, чтобы ее выслушали, чтобы поняли, что ей нужно. Это означает гармония, любовь. То есть ей нужна любовь. Женщине нужно, чтобы муж так застыл и слушал. Причем не просто слушал, а очень внимательно слушал, что мне нужно. А мужчине слушать очень внимательно жену — это такая аскеза. Он потеет в это время. Потому женщина же соткана из чувств. А мужчина, он очень чувствительный к чувствам. У мужчины в сердце дырка, а у женщины там сила такая чувственная. И поэтому мужчина с крыши у нее срывает от женщины. Ее чувство исходит, он влюбился. Но есть же обратная сторона еще медали. Чувства эти могут тебе делать приятно, они также могут и попросить чего-то. Вот и когда они просят чего-то, тогда мужчину колбасят, потому что у них там дырка в сердце. Может только наслаждаться женщиной хочется, он не понимает, что есть две стороны медали. В этом мире всегда есть две стороны во всем. Если ты чем-то наслаждаешься, веды говорят, этот же объект тебе принесет столько же страданий, сколько и наслаждений. Это закон, который никто не может переступить в этом мире. Никто. Если ты полюбил женщину, она такая красивая, хорошая, ты просто наслаждаешься, не служишь ей, а просто живешь рядом с ней медовый месяц. Значит, потом будет в другую сторону. Через какое-то время. Будет наоборот, понимаете? Ничего не сделаешь. Так устроен этот мир. И чтобы вот этого не было, чтобы этого не было, для этого нужно понять закон жизни. Закон жизни такой. Если ты просто служишь близкому человеку, не думая о себе, а это трудно, это аскеза, без Бога не обойдешься, тогда законы эти все разрушаются. Служа близкому человеку, ты не страдаешь от него и не балдеешь от него. Служение – это другой вид счастья, который непонятен обычным людям. Когда человек служит, он тоже счастлив, но по-другому. Он не балдеет, не страдает. Это счастье любви, счастье в действии, понимаете? Это счастье в любви. Это активная, не пассивная счастье. Никогда мы падаем. В небе полночном, в небе весеннем падали две звезды. Две звезды, две светлых повести, своей любви, как невесомости. Понимаете, две звезды снюхались и падали. Вот. Потом развод получается. Правильно? Две звезды упали совсем и развелись. Это не жизнь. Люди должны сходиться не для того, чтобы падать вместе. Они должны начать вот эту жизнь служения. Служение означает терпеть, принимать, заботиться. Даже если близкий человек этого не делает. Имеет значение. И если ты по-настоящему действуешь это в этом аспекте правильно, наступает такой момент, когда... Недостатки близкого человека тебя вообще не волнуют. Вообще не волнуют. Ты не беспокоишься о них вообще. Тебе нормально. Жена невкусно готовит. Ничего страшного, все классно. Муж не приносит много денег. Я ее все равно люблю. Понимаете, о чем я говорю или нет? Я говорю о другой жизни. Не жизни, направленной на то, что мне Бог должен что-то дать, а жизнь, направленная на Ему, на Его служение Ему. Это очень редкая жизнь и труднодоступная, но именно она является целью человеческой жизни и приносит настоящее счастье. И такая жизнь называется путем добродетели или путь, или нравственный взгляд на вещи. Нравственный взгляд на вещи — это аскезы. Женщине, допустим, комфортнее показывать свое тело, потому что оно очень красивое и всем нравится. Почему закрывать? Но нравственный взгляд на вещи означает закрывать, а не показывать. Нравственный взгляд на вещи всегда аскеза. Мужчине очень нравится постоянно лезть к женщине, обнимать ее. А он должен заботиться о ней. Это прям противоположная вещь. Обнимать женщину, заботиться – противоположная вещь. Чем мужчина больше наслаждается женщиной, тем меньше она его интересует. Чем больше он ограничивает свои чувства по отношению к ней, тем больше он видит в ней человека. Вижу я рассвет в твоих глазах. Понимаете? То есть означает служить. Это очень сложно понять, но это надо понять. Итак, вот эта потенция к служению, возможность служить, приобретается в жизни двумя способами. Первый способ — это приходить на лекции. Это рекламная пауза была. На самом деле этот способ называется «получать знания». Знание в сердце, то есть знание в сердце означает, я знаю, в чем моя природа, как определить свою природу, где работать, чем заниматься. Для того, чтобы определить свою природу, веды говорят, нужно работать. Трудился там, потрудился там, искренне пытаешься, ищешь себя. Прилежащий камень, вода не течет. Трудишься, трудится, потом бац, в какой-то момент понял, вот это мое. Это означает, Бог уже доволен тобой. Ты трудишься, и тогда поймешь, где тебе работать. Но если ты очень искренне веришь старшему, то тогда, слушая его совет, он проникает прямо в сердце и разбивает там судьбу. Человек услышал от старшего и сразу понял. «Вот ты какой северный олень!» Ну, то есть он, раз, и у него в сердце знание пришло. И он понял, что вот там надо мне трудиться. Но это редкий случай, так очень редко бывает. В основном сочетание. Ты узнал что-то, а дальше трудись над этим. Без труда не сможешь сердце знаний провести. Но ты просто, когда определился правильный взгляд на вещи, как мне сделать так, чтобы у меня семья хорошая была? Искать новую жену? Нет, это неправильный взгляд на вещи. Трудись над своей семьей. Вот правильный взгляд на вещи. Как только начал трудиться, знание в сердце начало входить. Знание начало входить. Хочется дальше так жить. Воля к правде, стремление к правде. Хочется, энтузиазм появляется, потому что Бог, Богу нравится. Энтузиазм от Господа из сердца исходит. Мне нравится такая жизнь. «Мне хорошо с тобой». Ну то есть сердце радуется отношениям. «И в снегопад, и в дождик проливной». Когда стремление воли удовлетворено, то сердце делается добрым. Человеку добрым ты становишься к человеку. У тебя правильная воля, к добрым ты становишься. Жена там мучает тебя, а ты к ней добрый. Это правильный взгляд на вещи. Я в самолете из Индии летел, и вдруг я захотел посмотреть фильм старый, называется «Любовь и голуби». Это как кинокомедия старая такая советская. Вроде что там смотреть, там два алкоголика и как бы женщины с ними мучаются там. Но я хотел посмотреть правильный взгляд на вещи. Я хотел посмотреть в глаза этим женщинам, которые прощают алкоголика. Ну там весь мир, фильм строится на том, что вот живут люди в деревне, там, и они там, ну, старик любит выпить там и так далее. Но вот, вот интересно увидеть, что. Несмотря на то, что жена его ругает, ругает постоянно, она в какой-то момент застывает и смотрит на него с любовью. Знаете, вот это чудо просто. Понимаете, жизнь она такая, там есть боль, конфликты, но когда люди, несмотря на все это, любят друг друга, это и есть правильный взгляд на вещи, понимаете? И когда ты видишь такое, как режиссер, кинорежиссер это подметил, что такое правильная жизнь, когда люди любят друг друга, несмотря на все, что вот этот кошмар, который происходит. Это и есть правильный взгляд на вещи. Но этот кошмар, эта правильная жизнь не возникает сама по себе. Это звук, этот кинорежиссер так сделал. В жизни так не бывает. Когда кто-то причиняет тебе боль, ты его не любишь. Любить можно только, когда ты в молитве живешь. Вот тогда все, чтобы ни происходило, все равно этот человек хороший для тебя, близкий, ты его любишь. Это означает переварить судьбу, победить ее. Когда ты не любишь близкого человека, что это значит? Это значит, ты бунтуешь перед Богом. Мы бунтари в основном все. Когда ты любишь близкого человека, который тебя мучает, это означает, ты победил карму. Если не любишь его, значит, не победил. Как его полюбить? Для этого нужно с Богом жить в основном, а не с близким человеком. Надо направить свою психику туда, где победа. Понимаете, где возможность победить? Молитва дает вот это освобождение, дает возможность хорошо, правильно смотреть на близких людей. Когда определится правильный взгляд на вещи, то приобретается знание в сердце. Когда приобретено знание, то воля человека будет стремиться к правильным вещам, к правильному направлению. Когда стремление воли удовлетворено в сердце, все хорошо, то сердце делается добрым. Когда сердце делается добрым, то человек уже точно знает, куда идти в жизни. Он идет нравственным путем, ведущим добродетеля. Добродетель означает, он лучше становится, жизнь лучше становится, и дальше в следующей жизни все будет тысячу раз лучше, чем сейчас. Это означает добродетель, добросердечие, правильный путь. Когда сердце простило всем, когда мы приняли эту аскезу, когда стена, которая стоит перед нами, нас уже не волнует, мы просто в молитве живем и знаем, что это так надо сейчас. Мы принимаем эту судьбу. Мне плохо, я это принимаю, Господь. Я согласен с Тобой, Ты все делаешь для меня как надо. Веды говорят, в этом жизни нет ничего напрасного. Все, что происходит, это очень важно для нас. Надо принять. Принятие с помощью молитвы происходит. А когда человек принял, он поворачивается к Богу. Жизнь не идет дальше, семьи никакой нет. Жизни нет никакой. Но человек молится, он идет назад к Богу. Когда человек идет назад к Богу, он наполняется светом. Женщина, которая наполнена светом, она становится красивой. Есть две красоты у женщины. Есть красота, связанная с половой энергией, она привлекает мужчин, которые хотят секса, они не хотят семьи. Они просто хотят попользоваться этой женщиной и выбросить ее от себя. Они просто из нее выжимают красоту, связанную с сексом. Это один вид красоты у женщин. А есть второй вид красоты. Когда женщина к Богу повернулась, женщина всегда будет красивой. Чтобы она хорошего не делала, она всегда наполняется красотой. Так как губка, допустим, она, взять, допустим, не наполнить ее испражнениями, а наполнить розовой водой, допустим. Раз губку наполнил розовой водой, она какая становится? Сладкая? Если ее, допустим, шафрановой водой наполнить. Сладкая становится. Женщина, чем бы ни она ни наполнилась, это все идет в красоту. Чем бы хорошим ни наполнилось, все идет в красоту. Но разница заключается в том, что когда она от Бога красотой наполняется, то ее, она становится привлекательной для тех мужчин, которые хотят ее взять замуж. Видите, как важный момент? Самый важный момент. Не наливают воду. Значит, я все правильно говорю. И записывать. И рекламная пауза сейчас будет. Вы... Понимаете, о чем я говорю? Одни мужчины хотят наслаждаться женщиной и выбрасывают ее из жизни. Никогда не бывает вариантов других. Два типа мужчин, два настроя мужчин. Одни хотят замуж взять, это значит служить женщине. Это означает, преобладает какой вид красоты в женщине? Божественный. Божественный вид красоты вызывает мужчине ответственность. Он начинает блин, я хочу замуж эту девушку. У меня много было всяких принцесс, но эту я хочу замуж, потому что она хорошая, верная жена будет. Все, он мне верность видит, мужчин. У меня одна пара семейная лечилась, вот прямо сейчас, перед отъездом. И вместе она, женщина, спросила меня, она сидела, она слушает лекции, она спросила меня, Олег Геннадьевич, мой муж в прошлых отношениях постоянно своим женам изменял. Как сделать так, чтобы он мне не изменял? Я говорю, мой ответ прозвучит, когда зайдет сюда муж. Они вместе приехали. И она такая, Олег Геннадьевич. Я говорю, давайте заводить. Нет, я живу в России, а Россия находится под влиянием Сатурна. А Сатурна означает все очень сурово. То есть она приехала лечиться в Россию и думала, что как-то по-другому будет. Я говорю, заводите мужа. Она такая: Олег Геннадьевич, надо заводить мужа. Она когда завела мужа, он сел. Я говорю, задавайте вопрос. Она такая, мой муж до наших отношений постоянно своим женам изменял. «Как сделать так, чтобы он не изменял?» И он такой, муж такой, перевалил. Это любовь означает сказать правду. Представляешь? Любовь всегда означает только одно, сказать правду. Вот мы много вещей всяких говорим близкому человеку. Но если мы сказали правду при нем, это означает любовь. Искренность означает любовь. И любовь сначала горький вкус имеет, потом сладкий. Но правду можно сказать только при старшем. Вот представьте, они на один на один бы она ему сказала. бы такое началось. Же мама дорогая. то как она при старшем сказала, я-то не принимаю ничего я позициях, обоих люблю. Она для меня хорошая, и он. И поэтому это все смягчилось. Он посмотрел на меня, на нее видит, что ничего не произошло. Я как к нему хорошо относился, так и, на жизнь. и к ней тоже. ну что я не считаю, что она в этой ситуации хорошая, а он плохой. У меня нет такого знания. Я говорю, вы действительно хотите что-то сделать для этого? Или вы хотите, чтобы он что-то сделал? Она такая подумала, наверное, все-таки я хочу сама что-то сделать. Я говорю, хорошо, тогда очень просто. Вот смотрите, в семейной жизни женщина получает ответ на свою судьбу, а мужчина этот ответ дает. А в деятельности, в труде, мужчина получает ответ на свою судьбу, а женщина этот ответ дает. И так в семейной жизни женщина получает ответ на свои прошлые поступки. И как этот ответ, в чем выражается, что в ее сердце заставляет, какая сила исходит из ее сердца, что она заставляет изменять его. Я посмотрел на нее и говорю, давайте будем думать о вашем сердце. Вот смотрите, вы можете сейчас поверить своему мужу? Вот, вот это чувство убрать, я бы могла себе и получше найти, чтобы не изменяла. Вот поверить своему мужу, можете? Ругаемся, да? поверить своему мужу, можете? Они там не ругались, конечно. И она посмотрела на меня и говорит, Олег Геннадь, что-то не могу. Я говорю, так это что значит? Это значит, что он соответствует вашей судьбе. Потому что что заставляет мужчину не изменять? Все женщины красивые. Причем интересно знать, что женщины, от женской красоты у мужчины нет защиты. Веда говорится, что если мужчина сидит рядом с обнаженной, красивой, молодой девушкой, которая ему нравится, и у него не возникает при этом вот это чувство, когда сердце сильно бьется. Это значит, что у него нет и тени и грехов в сердце. Он просто святой. В Ведах есть такое утверждение. Любой мужчина, видя красивую девушку, у него едет крыша. У всех до одного, мои хорошие. У всех до одного. Теперь вопрос. А почему одни остаются верными жене, а другие нет? а потому что есть другое чувство в сердце. И это другое чувство выше вот этой вот манящего, манящей силы, которая исходит от красивой девушки. Это чувство гораздо выше. Верность — это высшее проявление любви человеческой. Понимаете, вот женщина верит в мужа, это мой единственный человек, самый лучший для меня. Это аскеза. Любовь – это всегда аскеза. Это означает, что я прилагаю силу в своем сознании и следую этой силе. Для женщин есть женские аскезы. Женщине не надо гантели тягать, чтобы мужские гормоны вырабатывались. Ей не надо спать на твердом, чтобы стать грубой. Ей не надо слишком рано вставать, чтобы у нее психика сошла с, с, с это... Женщина сама, по себе почему она красивая? Потому что она расслабленная. Если женщина слишком рано встает, она перестает быть расслабленной, значит красивой. Она Конечно, хорошо вставать. Достаточно рано. Но в пределах разумного для женщины. Итак, это все внешняя красота. Но есть внутренняя красота, непобедимая ни для какого человека, ни для женщины, ни для мужчины. Это внутренняя красота. И настоящая любовь называется верность. И женщине она дана в ее сердце. Если она свою аскезу совершает женскую, и говорит Богу, я хочу быть верной этому человеку, потому что верность принадлежит только Богу. Энергия любви принадлежит Богу. Женщина думает, это моя любовь к тебе, нет, не твоя. Любовь – это энергия Бога. Нам любовь не принадлежит. Женщина, для того, чтобы стать верной, она, эта девушка, мне спросила, а как мне сделать так, чтобы я всегда так думала? Я говорю, для этого надо Богу молиться и об этом думать. Если ты Богу молишься, ты молишься, ты получаешь эту силу в свое сердце, у тебя появляется верность. Ты чувствуешь, что этот человек мне никогда не будет изменять. Я хочу быть с ним. Это мой человек». Не то, что ты там, он тебя изменяет, а ты ему верная. Верность означает защита. Я честно верю в него, он честно живет по отношению ко мне. Как эта защита действует? Это женская сила. Это женская сила означает иногда строгость. Например, верная жена, муж там на кого-то посмотрел, приходит домой такой. Ну, немножечко так. Чувствуется. Любая женщина чувствует. Пришел такой. Она такая, даже ничего не говорит Она просто смотрит на него Пойдем кушать Смотрит на него такая И кошка же знает что сало украла Он сразу раз такой И чувствует что-то не то Он чувствует себя виноватым У него такая святая жена хорошая, он дурак он так чувствует Ему сердце так говорит И он думает, репу чешет Думает, блин, наверное, я что-то не то сделал Не, то, не на то посмотрел он в раскаяние приходит, совесть сразу в сердце. Почему? Потому что он думает, у меня такая жена, а я такой дурак рядом с ней. Понимаете, верность дает чувство раскаяния сразу. Верность это строгая сила. Женщина может строго очень смотреть на мужа, но эта строгость не является предательством или злобой. Это просто сила. Женской любви. Всегда любовь имеет силу. Эта сила она смотрит на он раз, и в нее влюбился сразу все. Или раскаялся. Понимаете, о чем я говорю? Женщина, вы понимаете, о чем я говорю, или нет? А вы говорите, а Налики, что-то нету такой силы. Надо молиться, надо заниматься этим. А то, Они точно мне будет изменять. Никакой сил нет, значит, у тебя. Тебе надо штангу поднять. Ты подошел к штанге и говоришь, точно не подниму. <реж> надо поднимать, сражаться надо. Не получилось первый раз, второй. Там на кого-то посмотрел, ничего страшного, сражайся дальше. В чем сражение заключается в этой внутренней жизни? Я хочу быть верной своему мужу. Я хочу в своем сердце так настроиться, чтобы он тоже был верным мне. Потому что верность это взаимное чувство. Если ему чуть-чуть не получается, ничего страшного, со временем получится. Понимаете, о чем я говорю? Это правильный путь. Нравственный взгляд на вещи, ведущий к добродетели. Но если женщина сама раздевается и ходит по улице, она никогда не сможет это чувство получить в своё сердце. Никогда. Потому что это неправильный взгляд на вещи. В сердце счастья не возникает.